Здравствуйте! Сегодня я решил сделать ремонт в бане. Как видим, раньше стены были мне просто побелены. Остаток плитки у меня разного ассортимента осталось много. И решил я обложить вот эти все стены плиткой. Форму буду создавать по состоянию, которое есть у меня плитка. Частично докупил ее. И буду облицовывать эти внутренние стены плиткой что до этого я сделал очистил все поверхности стен от извести они мне были побелены такую небольшую насечку сделал и потом прошел грунтовкой глубоко впитывающая розового цвета она грунтовочка вот такая грунтовка оптимист глубокого питания до 5 миллиметров пишет что она впитывается за один раз все это прошел и теперь мне предстоит найти уровень от самой высокой точки и от нее буду выравнивать эту по уровню Итак, наступаю в разные поверхности. Включаю уровень. Уровень у меня лазерный. У меня плитка нижний ряд будет 33 см. Сюда половая плитка. И замеряю расстояние. 33,5 в этом месте. И в другом конце будет где-то 35. Потому что уклон не В том конце буду подкладывать больше плиточного клея. А здесь тоньше свой дам. И отсюда мы начнем эту поверхность фиксировать. Вот это будет у меня уровень, на котором будет у меня прикреплена рейка. И теперь отмечаю линию горизонтальной поверхности, куда будет прикладываться рейка. Здесь, здесь, здесь. И так по всему периоду отмечаю, где будет у меня крепиться рейка. Теперь необходимо нам показать вертикаль. На угол наложу луч вертикальный. Вот. Угол у меня ровный. И теперь теперь буду описывать вертикальную линию, по которой буду выравнивать сливку. Я провожу прямую линию. Везде, так, все, вот прямая линия вертикально тоже проведена. Вот вертикальная линия и горизонтальные. Метки я дал, по которым буду крепить линейку. Рейки беру можно и провиллы, если я провил. Вот рейка это ровная, выровняна по провилу. И теперь. В этих местах, где у меня есть отверстия, буду закреплять их на саморезы. Сперва рейку закрепляю посередине саморезом, потом по бокам. Сравняем по ранее отписанной линии. Вот, вот так речка у нас выровнена. И теперь две стены аналогично будут буду выставлять. Вот так закрепил две рейки на две стены. Теперь еще останется на одну стену, где кирпичная кладка. Где кирпичная кладка, там конечно саморез так не будет вкручиваться. Его необходимо соответственно сперва просверлить, потом дюбель забить и в это место потом буду закручивать и саморез. Итак, вот приступаем. Впервые беру. Тоненькое сверло 4 мм. Рейку прикладываю ровно по линии, ранее очерченной И тоже такую рейку крепим в трех местах. Верю сверло тоненькое. Просверлил. Просверлил в трех местах. Теперь эти отверстия буду рассверливать большим диаметром, на 6 миллиметров. Три отверстия просверлил. Теперь забиваем дюбеля. будем закреплять этот брусок так приступаем все ровно теперь можно приступать и облицовки стен плиткой первый ряд буду ложить на эти выровненные рейки и так приступаю ложить плитку при клеевой раствор вот такой он должен быть должен спокойно он сползать с мастерка это хороший будет раствор берем вот этот папин на подобие шашек 8 на 8 миллиметров или другое Ну в данном случае у меня 8 на 8 миллиметров и начинаем с этого угла начинаем кладку плитки с той стороны откуда при входе сразу бросается взор. Взор бросается, вход оттуда, и взор бросается в этот угол. Поэтому с этого угла мы будем ровнять ровно. Многие делают разбежку, чтобы здесь половинка и там половинка. Я этого не делаю. Я здесь целую ложу, а там как получится. Итак, наношу плево-раствор. Вот В среднем вот так должно выглядеть. Если будут здесь неровные полоски, значит клеевой состав неправильно приготовленный. А должно быть все ровно. Вот так на обратной стороне я нанес тоже клеевой раствор этот. И теперь ложу плитку по месту. И следующий так же самый. На плитку немножко раствора наношу. Нанес на плитку и теперь так же самое прикладываю. Но здесь. Плитка от плитки мы будем оставлять зазор 2 миллиметра. Чтобы ровный зазор был, мы используем вот такие крестики. Они из разного размера. В данном случае это 2 миллиметра. Между ними я накладываю вот так и прижимаю на 2 мм. Для удобства, чтобы нам было видно, что плитка ровного легла. Мы берем вторую плитку и вот так приравниваем. Это для тех, кто начинает только ложить. Кто уже давно ложит, ему это не надо. Он и своим глазом определяет, что плитка уже положена ровно. И так продолжаем дальше ложить. Тоже использует два крестика, один внизу и другой вверху. Немножко пристукиваем. И выравниваем концы, чтобы они были ровно. Потому что когда мы ложим в следующую плитку, то мы увидим, что край э, предыдущей плитки был неровно И мы это вот так удавливаем немножко. Рукой достаточно. Большого усилия здесь не надо. Вот так положено три плитки. И дальнейший процесс будет аналогичен этому. Там будет. Первый ряд будет у меня 15 на 15, нижний ряд будет 25 на 33 идти разный размер, потом будет идти опять 25 на 33, потом опять 15 на 15. На данной стене орнамент будет выложен на подобие пано. Потом будет заполняться швы. Сейчас швы должны быть свободны от раствора. Сразу я уложу и второй ряд, потому что плитка по толщине разная, это 5 мм, а это 7. И поэтому, чтобы мне избежать перепада больших, то я сразу и второй ряд вложу. Можно еще проверять правила, вот так взять правила, и проверить, ровно Если ровно, все нормально. Оно все ровно, и вертикально ровно. Ну, конечно, это уже и практика сказывается. Ну, а для начинающих, главное смотреть, чтобы ровно эти края были. И можно так вдоль стены по плоскости просматривать. И так продолжаю дальше накладывать раствор и дальше буду ложить плитку. Потом когда этот ряд а два ряда, потом буду продолжать справа от меня также вложить эти плитки. Нанесли такая форма и ложим ее поперек этих полосок, которые здесь. Здесь, если идут вертикально, то, то здесь ложим горизонтально. Ложим плиточку. кресик сейчас не ложим. Плитку выраним по плитке. Берем обыкновенное травило и подступим где не Если хороший клеевой раствор, то он будет вытесняться и плитка будет садиться на свое место. Вот, выровняем так травило быстро. Теперь можно отводить и ставить крестик сюда. Вот кресек ставим 2 мм. И все, вот так поставлю. Теперь большую плитку. Большую плитку тоже Клей наносим на плитку. Это плитка старого образца, поэтому... На них обязательно надо наносить клей. На новую красота говорят, что не надо наносить клей на плитку прямо уложить и все. Хуже не будет, я думаю. Тут горизонтальный, здесь ставим вертикальный. И также накладываем плитку. Не ложим какие-то кресла пока ориентирочно сравним по плоскости все концы плитки. Если что, прижимаем. Вот так. Туда-сюда вводим. Вытесняем лишний клеевой раствор. Все, вывели, берем правило и проверяем. Все. Вот так вот ровно. Теперь можно ложить крестики. Берем аккуратненько, поднимаем. И ложим крестики. Все. Вот так быстро выложили. Мы почти два ряда. Берем, отмечаем необходимый размер плитки, которую нам необходимо оставить. Остальное будем отрезать. Вот так отрезана плитка. Теперь буду ее приклеивать в это место. Вот так выложена плитка на одной стороне стены. Два ряда сразу гнал. Потом она разошьется и так до конца буду прокладывать. Теперь буду в другую сторону стены, начиная тоже от угла. И уходить буду вправо. Аналогично как выложено на стенке с левой стороны. Нанесли клеевой раствор. Теперь же наношу на плитку. Так же раствор. Выкладываем на этой стороне стены справа. Здесь ложим притык. Тут должно быть ровно, чтобы раствора здесь не было. Плитка ложится на плитку без шва. Прямо притык. Все вот так вот положили теперь следующий и теперь ложу крестик сюда между ними крестик положу, все прижимаю Даже крестик ложу все положил, теперь беру большую плитку так намазам и теперь ее прикладываю тоже чтобы эта сторона плитки была без раствора и здесь чтобы раствора тоже не было и прикладываем. Если все ровно выставлено, то эта плитка, угол плитки должен ровно прилегать с этим углом. Все, так вот ровно. Теперь можно ставить крестики здесь. Сейчас посмотрим, как приблизительно угол должен выглядеть. Видим угол, как плотно приложим. А вот так приблизительно должно оно выглядеть. Здесь. Пустоты никаких не должно быть. Все должно быть заполнено под плиткой. Если будет пустота, небольшой прижим или удар, и оно в этом месте просто плитка треснет. Поэтому тут должно быть полностью заполнено раствором, клеевым раствором. И так продолжаю дальше ложить эту плитку. Вот так выглядит правый угол. Поближе тоже можно посмотреть. Вот плотно все. И вот так тоже за наличку заведена плитка. Два ряда начало есть. Теперь осталось продолжить и закончить. Для начинающих ложить плитку. Многие неправильно могут завести угол. Для этого что необходимо знать? Сперва ложим в одну плитку. Потом вторую плитку, не намазывая сухая и сухая поверхность. Прикладываем к этой поверхности. Ставим на низ и прикладываемся это поверхности. И смотрим, чтобы стык здесь был ровно. Если стык ровно, то ничего делать не надо. Намазываем на стену и прикладываем плитку. А если стык не ровен, здесь мы видим, что отклонение этой плитки по вертикали вверх или вниз, мы подстукиваем одну или другую сторону. Выравниваем, соответственно с нижней плиткой и равняем по плитке, которая находится справа. Угол должен быть. Ровно, никаких тут зазоров не должно быть. Приблизительно вот так. Сейчас покажу, как. Вот мы прикинули, и как видим, никаких щелей там нету Теперь можно накладывать раствор и заводить этот угол. Если плитка современная, то на плитку не наносим раствор, а прямо прикладываем. Еще. Ну, у меня плитка это старого образца, и ничего там не сказано. Необходимо наносить на нее слой или нет, я по старинке. Наношу на нее тоже клеевой слой раствора. И теперь можно заводить плитку. С этой стороны тоже вытираем, чтобы край плитки был ровен, чтобы не было нигде раствора. И заводим на угол эту плитку. Выравниваем по двум сторонам, по вертикали по горизонтали вот теперь угол наш заведен ровненько. Теперь подкладываем крестики, можно подложить. Чтобы удобнее крестики подкладывать, я беру шпатель. И шпателя мы так аккуратненько чуть-чуть поднимаем. В один конец и в другой довожу крестики. Все, угол наш выведен. Давайте поближе посмотрим. Вот приблизительно так угол должен быть заведен. И теперь продолжаю дальше вложить плитку. К концу рабочего дня необходимо зачистить швы от клеевого раствора. Если это оставить на второй день или на следующие дни, то это будет очень тяжело зачищать. Поэтому берем тем самым крестиком и проходим по швам. Проходим вот так по фазе, зачищаем их. Все швы берем, потом тряпочку сухую и тряпой вытираем эти места. В дальнейшем для расширки швов, В дальнейшем эта поверхность будет подготовлена нас к расширке швов. Все, так зачислили. Вот теперь посмотрим, как оно все это выглядит. Плитка это из советских времен, она конечно неровная, но стараться выравнивать как можно. Конечно, швы, я думал, что они мне 2 миллиметра, оказывается, крестик эти 1,5 миллиметра. И расширка швов получилась 1,5, где 1,8 мм, потому что размеры плитки эти, которые шли в советское время, они допускались там с погрешностью даже до 1 миллиметра. Здесь угол еще не доделанный, потому что не знаю, хватит вот этой плитки или нет. Если не хватит, то будет тоже делать обрамление зеленым. так продолжаю облицовку поверхности стен плиткой. Вчера после окончания рабочего дня я зачистил швы от клеевого раствора. Сегодня почистил плитку. Сухой тряпочкой чистим. Окошко вот выложил как. Здесь ложим мы за подлицо. Вот эту сторону. И здесь за лицо чтобы отсюда не было видно торцевой плитки. А здесь. Внизу делаем как подоконную доску. Слив маленького а где-то выступил около сантиметра. Потому что вода будет все равно стекать зимой. И она, чтобы по плитке не капала, она будет обрываться каплей, если то будет падать прямо на пол. Вверх тоже вот так, и потом верхняя плитка перекроет. Чтобы торца этого не было видно. Будет сверху так же как и здесь. Вот эта стеновая плитка будет перекрывать торцы оконной плитки вот так выложена у меня на данный момент плитка на стенах теперь буду дальше идти обрамление обрамление будет идти как и здесь вот как видим на наподобие панно вот внизу зелененько и сверху зелененько а в середочке вот такая плитка стены ровные выравниваем их когда вложим плитку вот как видим никаких перегибов ничего нету, все ровно выложено и углы вы заведены ровно Карта может спокойно, не спеша сам выложить также плитку, как и я, а то может даже и лучше. Это в основном видео я снимаю для начинающих, кто хочет положить плитку и не знает как, с чего начать. Вот поэтому надеюсь, что это видео в дальнейшем послужит многим примером, с чего начинать плитку и как ее выкладывать с легшими усилиями, чтобы не было таких затруднений. Итак, продолжаем ложить плитку дальше расшивку шоу, пока не начинаю пока все не выложим, потом только будем делать расшивку шоу вот так вот выровнял верхнюю окоемку зеленым цветом плитки выровнял все ровно теперь останется обравление только верхнего пояса плитки это будет у меня ряд из белой плитки Итак, так приступаю дальше облицовку стен плиткой это завершающий этап верхнего ряда нижний ряд как мы видим еще не начинался, нижний ряд буду ложить последнюю очередь, когда уже будет половая плитка выложена. Теперь завел угол из белой плитки и продолжаю дальше обкладывать влево на основную сторону стены белый поясок из плитки, потом вправо. Итак, дальше продолжаю завершающий этап обкладывать стену белой плиткой, это окоемка. Вот так помаленько подается завершающий ряд облицовки стен плиткой. Вот в окне здесь делаю подпорки. Такие, чтобы вертикальные вот эти плиточки маленькие не упали на дверном. Завтра их можно будет снимать. Сейчас осталось еще тут две плиточки доложить. Вверх я замеряю и дорезать буду. Теперь делаем рез. Разрезали и выдавливаем. Все. Вот такой рез мы сделали. Края ровные. Теперь ее ставлю вверх. так продолжаем завершающий этап укладки плитки на стенку. Начинаем укладки плитки, как обычно, с угла. Прикладываю ее к стене. Выравниваю верхнюю поясочку здесь. И маленько придавливаю. Беру вторую плитку, не нанося на нее раствор. И примеряю. Вот так примерил, если все ровно, как мы видим, тогда можно и наносить раствор на эту плитку и ее также прижимать. Завершил укладку плитки на стену, в одну сторону до конца отошел и теперь продолжаю в другую сторону. Тоже дохожу до конца и угол буду так же выводить, как и здесь. Укладка керамической плитки на стену завершена. Теперь остается подождать, пока высохнет клеевой раствор. И потом приступить к расшивке швов между плиткой. С того времени, как закончил я в стен стен плиткой, прошло около двух суток. Теперь буду приступать к затирке швов. Проходим еще раз, аккуратно просматриваем, чтобы были чистые швы. Я их в дальнейшем прочищаю еще кисточку беру, кисточку и везде прохожу. Можно и пылесосом, если кто желает. Ну я кисточкой прохожу, тряпочку вытираю, сделал затирку вот такой, какая она, вот, должна быть густая, и сильно жидкая не нужно. надо смотреть, как там рекомендует производитель данной затирки. Сейчас покажу, вот есть два шпателя, вот этот шпатель не пойдет, он идет в комплекте, их три штуки разных есть, он вроде бы как и резина, но он не гнется сильно, он тугой. А вот этот мягкий, вот видим, прогнется. Вот такой удобный. А этот нет. Это сразу мы выкидываем. А вот этот будем использовать для работы. Итак, просыпаемся тиркой швов. Начинаем сверху и донец будем так идти. Берем много, вот берем сколько. И начинаем. Хорошо надо вдавливать, чтобы хоть маленечко, хоть миллиметра 2-3, чтобы не менее. Сама затирка заполнила шов. Потом, когда мы заполним, проходим вот так. Раз, прошли. И дальше пошли. Вверх и вниз. Вверх и вниз. И набиваем так шов. Набили. Углы тоже набили. Набиваем аккуратно. Все, вот, как видим, затирочка как ровно сидит. Сейчас ближе покажу как она выглядит должна примерно. Это быстро все делается. Вот, смотрим. Вот, ориентировочно вот такие швы должны быть. Прошло более 10 минут, как нанес я затирку между швами плитки. И теперь необходимо прочистить вот эти растеры, которые пошли на плитки. Берем влажную губку обыкновенную вот такую. И протираем ее. Она хорошо протирается, а окончательно нас будем протирать по сечению суток, ничего с ней не будет. Смотрим, где швы какие, вот спокойно протираем, ничего страшного. Вот как видим, все, она протирается нормально. Можно и по шву несколько пройти, если видим, что швы где-то неровные. Вот так потираем плитку от лишней затирки. И вот как у нас выглядит облицовка стен плиткой после затирки швов. Потом через сутки еще нас вытерем и все. Здесь еще не затирал, теперь буду продолжать основные швы затирать затиркой. Сложно, тут ничего нету. Просто надо вложиться, выработать всю затирку, которую мы наместили, в тот срок, который написано заводом-изготовителем. В данном случае, эта затирка я должен выработать в течение часа, как заявлено заводом-производителем. Прошивку швов сделал белыми, чтобы выделялась хоть немножко на каждом цвете плитки. Каждый подбирает то, что ему нравится. Какой цвет ему нравится, так и подбирает. Углы хорошо выглядят тоже белые. Затяжка немножко здесь можно пройти, если будет чернота где-то выделяться. Потом она вытерется, все это заполнится чернота и будет хорошо смотреться. Так и продолжает дальше затирать швы между плитками. Облицовка стен плиткой и расшивка швов почти завершена. Осталось маленечко. Вот так выглядит стена предбанники облицованы керамической плиткой и расшивкой швов между ней. После укладки керамической плитки на пол и завершил укладку плиткой на стену. Все, вот так вот выглядит нижний ряд плитки выложены уже окончательно и расшиты швы между ними. Вот так выглядит помещение бани, обложенной керамической плиткой. Стены керамической плитки выложены из пол. С вами был канал Делаем Сами.